В главных ролях идиот Сам для мужик в мире Горячая чикса Злодей-британец Так себе шутник Пубертатная язва Какой-то мужик А также халявная кабель. Недоподдеть геди. Гедди, козел с зарплатой до коляд.